Привет, с вами снова я, Алена, и завтра, уже завтра я уезжаю в лагерь Я поеду в лагерь Орленок на Ахтубе Завтра 18 число, то есть я буду в лагерь с 18 июня по 8 июля Да, я, кстати, первый раз еду в лагерь Для кого-то, может быть, это удивительно, но да, я первый раз еду в лагерь Надеюсь, мне так понравится Набираю чемодан Мы начнем с самого большого пакетика и в нем у меня лежит нижнее пиджак, так что я наверное не буду вам его показывать. дальше здесь у меня семь пар носков, вот честно говоря, не знаю, зачем мне столько носков Одни на лето. ну ладно. дальше я взяла рулон туалетной бумаги. дальше я взяла три купальника. это вот такой голубенький, он тут с махрюшечками, тут с бусинками и он очень прикольный. тоже махрюшечки как бы. И он очень прикольный. Мама говорит, что мне этот цвет идет под цвет глаз. Как бы он очень классный, да. И тут, кстати, написано. Так что, если вы еще не забыли английский за лето, то читайте. Давайте еще разок вам покажу. Потому что, честно говоря, я уже забыла. Только месяц прошел летних каникул, а я уже все забыла. Дальше это вот такой коричневый купальник. Я этот купальник носила в прошлом году. Складываю тоже его сюда. Не знаю, зачем мне три купальника. Мне родители тоже говорят, зачем тебе три купальника, но... Я вот так захотела. Дальше такой розовый купальник, но он не полностью розовый. Я взяла только верх розовый. Я в нем, кстати, снимала видео три года назад, в 10 лет. То есть я в нем снимала видео в аквапарке. Я думаю, многие видели. Но мне до сих пор сохранили. Так вот, розовый верх. Я взяла черный низ. И черный розовый, мне кажется, очень круто сочетается. Ну вот какое-то вот такое сочетание. Это. Все. В большом отделе у меня лежат два этих пакета. Сверху на эти пакеты я положу мое большое махровое полотенце. Оно очень классное. Кстати, оно состоит из трех цветов. Это бирюзовый, розовый и фиолетовый. И как бы оно мне поднимает настроение. Тут такие бабочки. Дальше я ложу обычные джинсовые джинсы, потому что они джинсового цвета. Это из Glory Jeans. И последующие вещи вы тоже увидите в большинстве из Glow джинс, потому что мы там много покупаем всего. Дальше я поеду вот в этих джинсах, в таких рваных. Дальше я беру с собой вот такие вот шортики. Они короткие и обтягивающие. Мне очень нравятся такие джинсики, и они очень прикольные. Вот так я их складываю. Так, беру с собой вот такие вот шортики с дырками. Мы их с мамой покупали на Таобау в прошлом году. Они очень широкие, и их можно носить только с ремнем, потому что они, ну, очень широкие. Кому-то нравятся такие фасоны, мне лично, ну, не очень. Так, и дальше идут вот такие шорты. И, да, они не такие длинные, не думайте. Сейчас я их подкатаю и покажу, как я их буду носить. То есть, ну, вот как-то так, они будут коротенькими, и вот тут вот торчат кармашки. А дальше давайте приступим к футболочкам. Это обычная футболка, я, наверное, даже ее не буду раскручивать. Это обычная футболка, вы, я думаю, видели. Вот с такими вот рукавчиками я скручиваю трубочкой. Но не советую вам скручивать трубочкой. Мнется очень сильно одежда из-за этих трубочек. Дальше беру с собой вот такую вот майку. И, наверное, кто-то сейчас подумал, что, ну, как бы обычная майка, что в ней тут такого, но нет, она очень классная, кто-то скажет, что она деревенская, но она подходит под любой, практически под любой вид одежды. Также беру с собой футболку с длинным рукавом, это тоже, кстати, из Glory Jeans, вот с такой птичкой. Потому что, как бы, сейчас такая погода, я думаю, у вас такая же погода. Ну, может, нет, у кого-то может солнышко светить, но у нас сейчас очень много дождей. Это тоже у меня из Glory Jeans футболочка, она вот такая вот э, с этим, забыл, как это называется, а, с кувшинкой. И вот здесь у нее э, прозрачный низ. Далее идет вот такой вот топ с фламинго, это только уже из э, Остина. И это очень, он прикольный, он очень классный. То есть он вот такой вот длины, и э, он не мнется потому что в нем добавлена синтетика. Он мне очень нравится, я его просто обожаю. Прямо М -м -м. поехать я собралась вот в таком топе. Он тоже из Остина. И тут как бы это все завязывается, и получается тут узелок. Он очень просторный, он весь из хлопка. Э, тут вот такие вот... Э... Наклеечки. вот Дальше это вот такая вот майка. Я не могу назвать футболкой, потому что она без рукавчиков. У нее тут такой небольшой шлейф, она мне очень нравится. У нее тут такие вот махрюшечки, стразики. Как объяснить-то вам? Она Но она мне очень нравится. Она тоже, она как бы очень хорошо продувает. И в общем классная. Это тоже футболочка со шлейфом. Вот такой шлейф. И мы заказывали ее на AliExpress. Там как бы, были разные рисунки Но Мне понравилась очень с голубками. Она вот такая, вот видите, да, то есть какая она прозвечивающая. Дальше давайте... А, вот я еще забыла. Это надо было к положить. И к джинсам. Это обычные лосины. Как бы они не на всю ногу, чуть-чуть они поменьше потому что это такой фасон для физкультуры. Я взяла, ну, как бы для зарядки, да? Вот. Ну, обычные черные лосины, ничего тут не скажешь. Я забыла еще одну футболочку, вот сейчас я вам покажу, маечку. такая вот черная майка, такая, э, такой вот не этот, как бы типа что-то чокера, но это все вместе. Ну, Вы поняли, да? Думаю, тут завязываешься такое. Честно говоря, не советую вам скручивать в трубочку, потому что э, одежда мнется. Многие говорят, что не мнется. Нифига подобного, я испытала. Ребят, я забыла одну свою майку, любимую. Это вот такая обычная черная майка. И она очень классная, она очень красивая. Я не знаю, куда бы я без нее поехала, потому что я без нее никуда. Я как бы тут стирала. Ну, что-то я тут ее измазюкала, потому что я ее очень часто ношу. Ну, как бы вот такая вот. И вы видите, да, это на посередине. Блин, похоже, ее придется стирать. Я тоже, потому что его вижу. Что-то я вчера не достирала. Ну, ладно, это я потом сложу, но она мне очень нравится. Она просто очень классная. Дальше такая вот черная юбка. Мне придется ее складывать с какой-нибудь футболкой, например, с той же самой, вот с этой. И получится какой-нибудь наряд. Вот у меня всего одно платье. Это такое облегающее, голубенькое, вот такое. И тут у него такие махрушечки. Так, и складываю в чемоданчик тоже. Итак, ну, по-моему, последняя из одежды. Это моя любимая пижамочка. А, ну, просто она настолько классная, она мне очень нравится. И мы ее купили не так давно. Она с таким мишкой, таким, ну, такой зайка. Очень приятная к телу и, как бы, короче, классная. Мягкая такая. И это шортики от нее. Они очень коротенькие, правда, ну, не суть. Они очень мягенькие, такие, о, боже, и тут тоже нарисован мишка. Итак, с одеждой мы закончили. Давайте я вам покажу, что получилось. Как-то вот так вот. Надеюсь, видно, да? Приблизительно так. Итак, дальше давайте перейдем к косметичке. Сейчас буду я все вместе с вами складывать. Так, вот такую косметичку, ну я достала у мамы, все складывать. Как бы тут вот такие всякие типа отделения. И сейчас я вам буду все рассказывать и показывать. Мне тут геля одолжила э, сейф желтый из FixPrice, да, из FixPrice. Потому что я свой потеряла где-то, просто, представляете, но ну, мне на поездку надо, и как бы, я свой потеряла, и еще так чуть-чуть кусочек отвалился от него. Вот, ну, значит... Мы ходили, вот гель там стоит, вот мы сходили с гелем в Магнит Косметика, там была 20% скидка все товары. Мы там позакупились, мы там купили шампунь Шамту, у него просто потрясающий запах. Шамту просто офигительно отмывает волосы и просто круто справляется со своей задачей. Но есть одно но. Он для окрашенных волос. Заметила я это только, когда мне сказала мама. Так, складываю сюда. И дальше, это не уходовая косметика, но я положила э, сюда также. Это спрей от Комаров. И как бы он супер просто. Потому что от мушек ну, ничего не продают. Ванилин смешивать надо с кремом. Я не собираюсь этого делать, поэтому купила вот такой вот спрей. Дальше, что я вам покажу... Это также магнит косметики мы с Гели купили Эвелин Косметикс, водостойкий бальзам для загара, высокая устойчивость к песку, SPF 20, средняя степень защиты. Вот такой вот желтенький вот. Это Эвелин Косметикс, как бы, ну как жирный крем по консистенции. Так, дальше я вам что покажу, это... Ультраочищающий гель от прыщей и черных точек для жирной кожи, склонный к появлению прыщей. Ну, как бы вот такой от Гарниер. И тут вот он так круто открывается. Ой, да, вот так. Он черный, я вот вам могу показать в колпачке, и он очень круто закрывается. Он полностью черный, но когда ты его размазываешь по коже, он становится белым, и эта пенка очищает кожу. Складываю так же сюда. Дальше это пенка для умывания. Особая серия. Покупала я в Red Price. Мягкий мусс для всех типов кожи. Вот так вот он закрывается. То есть тут пружинка, он потом выскакивает. И такая зеленая пеночка. Очищающая. Ну, как бы она смягчает больше кожу. А это больше как бы сушит, подсушивает немного. Так, дальше этот цитовид. Покупала я в аптеке. Это устраняет перхоти, раздражение, нормализует работу официальных желез для всех типов кожи. Это, то есть, сначала мою шампунем обычным, потом мою цитовидом, но ну, а потом уже бальзамом. И сразу вам покажу уже, раз я зашла на тему волос. В Супрадине, вот, у меня э, хранится бальзам для волос. Я его перелила. Его осталось достаточно мало. Это был такой вот бальзам для волос. Маска легкое питание» за 2 минуты от «Пантин». И я перелила вот от супродина. Достаточно удобно, в принципе, будет. И тут как бы что даже много места осталось. Я думаю, мне хватит бальзама, потому что, думаю, не всегда я буду пользоваться, не всегда будет хватать времени. Дальше вот такая классная мочалка. идем мы тоже купили в магазине косметики. Сейчас я вам открою, покажу. Она очень такая прикольная, и в ней вот такие вот штуки э, от, от губки. Ее можно куда-нибудь повесить, и она мягкая. Она не то, что жесткая, она очень мягкая. А, так, дальше давайте я вам покажу, что я купила из салфеток. Я купила вот такие влажные салфетки с ароматом ромашки. Такие салфеточки 15 штучек. Далее, такие салфетки, это из Фикс Прайса. Вот такие салфетки, тоже 15 штучек. Влажные салфетки для снятия макияжа, натуре. Салфетки влажные для снятия макияжа. Вот такие салфеточки, тоже 15 штук, потому что я буду косметикой пользоваться чуть ли не каждый день, там на дискотеку, на какие-то мероприятия. И дальше я взяла две упаковки сухих салфеток. Мне показалось, этого хватит. Так, дальше. Это дезодорант от Невея. Первый крем – это бархатные ручки, крем для рук, питательный. Дальше это крем для ног, вот такой вот. Он очень маленький, прямо такой маленький очень. Так, далее я беру с собой два мыла. Мыло туалетное, твердое, с запахом клубники концентрированное хозяйственное мыло аист с глицерином аист. так далее в такой флакончик я перелила гель для душа потому что гелем я пользуюсь достаточно редко он такой зеленый фан жасмин и кокосовая вода вот мы вы видите выдавили тут все и вот в таком маленьком баллончике очень компактненько. Дальше это антисептик для рук. Он очень сильно пахнет спиртом, вот воняет, воняет прям спиртягой, знаете, так несет прям ужас. Далее я беру с собой зубную пасту и щетку. Это Calgate Sensitive, ну то есть для чувствительных зубов, так как я когда кусаю очень сладкое, что-то там твердое, горячее, мне очень больны зубы. Но я думаю, многим моим подписчикам такое понятно, да, потому что мне кажется не одна я такая. Вот такую пасту. И покупать я куплю обычную самую пасту, потому что там на королевскую ночь надо, мне кажется, будет. И, конечно же, я беру щетку. Вот моя щетка такая жёлто-прозрачная. И я у геля одолжила сейф, потому что свой сейф я сломала. Как бы он у меня чуть-чуть сломался, и я его потеряла. Упаковываю сейф всю. У меня остались дальше лаки. Это декоративная косметика, но я решила положить сюда, потому что, чтобы место лишнее не занимало. Я купила также в Магнит-косметике Classic с Мини. Это такой обычный прозрачный лак. Дальше беру вот такой оранжевый лак, фиолетовый, ну, как бы такой темненький, короче, я не знала, синий он фиолетовый какой-то видно не, не, не, не различают цвета розовый такой вот лак также от классикс мини черный лак и э, такой вот лак с блестками вот с такими вот складываю еще вот вот. я купила также в магниткосметике вот такие салфетки для снятия лака специальные салфетки их тут 32 штуки в таком маленьком коробочке их 132 штуки, то есть они уже напитанные э, этим средством, и они настолько тонкие, и они безворцевые, то есть будет очень удобно. Так, сейчас я вам покажу, <звук> что у меня тут получилось. Вот у меня что получилось. А, тут у меня вот всякое такое, большие всякие баллончики, тут всякие вот умывалки в этом отделе. А, так, тут щетки, это такое... Тут вот это вот, тут потом это, так, тут еще а, гель для душа, десеты. тут я положила мыло и тут лаки. А тут у меня лежат салфетки, ну, давайте не будем их беспокоить, потому что они там, мне кажется, уже спят. Реально очень тяжелая, прям, и мне надо ее сейчас как-то впихнуть. Вот. А дальше я ложу свои кеды, такие вот кеды, кеды вот такие. Дальше идет косметика. Во-первых, я беру с собой маникюрный наборчик, потому что ну куда и без него. Тут у меня лежит маленькая пилочка, щипчики, вот такая вот штука, чтобы ногти подстригать, очень удобная, чтобы в уголках подстригать, и ножнички. Это вот такой вот набор косметики. То есть здесь 24 цвета теней, зеркальце. Вот, кстати, можете видеть мою камерку. Я себя записываю, да? Так, дальше здесь 8 помадочек, вот. И здесь всякие спонжики лежат, всякие. Ну, чтобы, короче, наводить порядочек. Я опять все выскочила. Ну, ладно. Здесь 4 цвета румяны, 2 пудры и один консилер. Вот в такой косметички я положила косметику. Ну, Во-первых, Во я беру пудру от Avon. Вот такой спонжик, пудра и ту зеркальце. Дальше я беру тушь, вот такую. Такая вот кисточка. Ой, даже, наверное, вы не успели посмотреть, но ладно. Дальше я беру сухие духи, которые, в принципе, мама заказывала себе с Алиэкспресс. Но собрала я их. В такой коробочке. Запах гвоздики. Запах почти... Они не могут Ну да. Запах почти не чувствуется, как бы... Да, но они сухие, и их очень удобно брать с собой. Так, дальше я беру с собой э, тени, такие вот розовые тени. Беру э, такое, такие тени с блестками почти телесного цвета. Подводку вот такую вот. лавела тоже, Нет. то, что и лак, да... Отводка неплохая, но ей надо уметь пользоваться. Вот такая кисточка тоненькая и небольшой баллончик. Я взяла вот такие духи. Молекуляр x 100 Их мне как-то дарила бабушка на Новый год. И да, они роликовые. Снимаю, всякими духами. А Дальше я взяла с собой пилочку, потому что та маленькая пилочка, которая была в маникюрном наборе, она почти сточилась. Также взяла с собой три помадки. Первая, это вот такая помадка от Art Vizage. она почти, ну, чуть розоватый оттенок, такой прохладный. Как Дальше я взяла вазелин от Fido Cosmetic. Вазелином я обычно пользуюсь на ночь или когда я нахожусь дома. А когда мне надо куда-то идти на выход, то я пользуюсь помадкой от Maybelline New York, Baby Lips. Вот такой вот цвет Дальше еще такие тени для век от oh, Твинкс. Oh, представляете? <laughs> Они жирные и голубоватого цвета. Uh, дальше я беру с собой карандашики. Uh, Черный и коричневый. Yeah. Да. Кисточку для теней. И беру с собой море пробников. Uh -huh. Это 7 цветов. Я тут подобрала, которые мне понравились. Ну и все, в принципе, мы разобрали всю косметичку. Вот в таком пакетике я сложила всякие сережки. Сейчас я вам покажу, какие сережки. Браслетик на руку, он мне, кстати, очень нравится, он очень классный. И мне когда-то бабушка дарила вот такую вот подвеску. Дальше я взяла с собой черный чокер, но ничего про него не сказать, просто чокер. Дальше пару вот таких вот сережек. Еще одну пару, только другого цвета. Такие самодельные сережки. Я их. Так, дальше это вот такие черные сережки. Сережки, такие вот бабочки. Вот такие сережки. всякие сережки и подвески вроде бы все. Все хорошо. Так, дальше. Идет у меня все для волос. Вот в таком пакетике. Можете чуть-чуть посмеяться, но этот пакетик мы сделали на рукоделии сами, да. Так, сюда я складываю, во-первых, мою расческу. Ну, это я потом положу. Вот такой цветочек. Ну, как бы я планирую сделать бублик и воткнуть у него цветочек. Вот такой. То есть, вот бублик сам. Дальше я беру две толстые резинки для хвостов. Две невидимки. Две вот такие вот заколочки и еще две тоненькие резинки. Все. Вот так получилось. Вот как. Вот такое вот отделение. Сейчас я буду заполнять. А в это отделение положу все зарядки и аккумуляторы. Во-первых, в это большое отделение. Я э, кладу игру крокодил. Ну тут вот такие вот карточки. Беру обычные карты. Ну, конечно, тут порвались, но это не, не влияет. Далее я возьму вот такую вот штуку. То есть вы можете на руки деньги, там можно телефон положить, то я беру с собой лизуна. и купила самого дешевый лизуна за 10 рублей. Просто поиздеваться так над кем-нибудь. Вот. И он, кстати, с глазом, да, вот видите? Вот такие 280 переводных рисунков, набор. Это еще, блин, столько лет назад. Мы покупали с мамой, мне было 7 лет еще где-то. Вот такие вот рисунки. Сейчас этого магазина даже уже нету, тут всякие птицы. Но. Но что я могу сказать, что эти рисунки, они держатся всего один день. Татуировки тоже переводные, вот сюда на ноготь, то есть клеить. Вот. Ну, как бы не очень качество, мы покупали за 25 рублей в фикс прайсе ножницы и скотч. Скотч я нашла за маленький, но если я найду большой... Потому что рукажу потерял э, большой скотч, то а я возьму большой. Ну, чтобы, э, если не разрешат вкусняшки, вкусняшки потом увидите, э, прикреплять их, ну, сзади кровать клеить, короче. Четыре прищепки. Зарядку для телефона. Очень классная, очень просто, качественная. Мы ее заказывали с Алиэкспресс, она такая тканная как бы. Беру наушники. Зарядку для плеера, сам плеер, зарядку от GoPro я возьму, а саму GoPro я возьму в рюкзак. Дальше я беру свои новые шлепочки, это шлепки такие бирюзовые от Nike, они очень классные и они просто, они такие еще с массажером, очень прикольные. Беру с собой кепку И беру свои любимые очочки Они из Glory Jeans Вот такие классные Дальше это аптечка Два ликопластыря Что-то маловато, ну ладно Ушные палочки зеленка Фломастер БФ клей от заусенцев Бинтик фильтру От всего Смекта всего. Все знают, я думаю, от чего она Две м, упаковки Кселена. Вот в таком вот пакетике. Все. Вроде как с чемоданом мы закончили. Так, как-то у меня все вышло. Приблизительно вот так. Итак, дальше вторая серия. Это будут вкусняжечки. Ну и ладно, всем пока. С вами была Алена И ждите второй выпуск про вкусняжки. Вкусняшки, Ну, боже, это так... Я пожаю их. Люблю вас. Ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик и подписываться на меня. Я вас всех очень люблю. Пока-пока.